Ее название ФК. это одно из самых закрытых производств, примерно как военная база. При наборе на работу проверяют даже на детекторе лжи. Дошло даже до такого, что внутри этой компании появилась еще одна компания, которая следит за обычными работниками, если кто-то что-то разболтает лишнего. Не говорил против компании пищевые ингредиенты, и меня избили очень сильно. Я делал операцию на глаз в краевой больнице, но хорошо, выжил. Знаете, мы делали депутатский запрос через моих тоже коллег из «Зеленого патруля» из Москвы э, в Думу. Я всегда просил, что же такое пальма масла. Будет когда-то документ, что это безвредно, что это полезно? Ну, не знаю, объективный документ, исследование какое-то. И в Думе, в нашей в Госдуме, ответ был такой. Вы что, хотите обрушить нашу пищевую промышленность? Нашу молочку хотите обрушить? Вы тоже можете зарабатывать деньги. Примерно по 500 тысяч рублей в день. Вы видели, как много разновидностей молока на прилавках? Иной раз стоишь, смотришь и глаза разбегаются. Ну, возьму, наверное, что-то среднее. Со сметаной, йогуртом и остальными то же самое. Десятки фирм-производителей. Просто берется кредит, открывается ИП. Покупается пальмовое масло, варится примерно 40 минут. Покупается ГОСТ. Напечатали на принтере этикетку. И все. Вы теперь тоже бизнесмен. А сможете нам сейчас кусочек творога сделать из этого пальмового масла? Да, в лёгком. Давайте. Конечно. Так все и работает в России, Украине Беларуси, Казахстане. Точки реализации пальмового масла есть в каждом городе-миллионнике. Стоит лишь притвориться новым таким бизнесменом. Мол, ищу, где бы купить пальмы. Нас интересует жир, который можно будет использовать. На какую продукцию? Значит, и молоко, творожный продукт и сливочное масло. Ага. Ну вот ЭФКО, то, что вам порекомендовало, ЭФКО, вот этот 14.03.35 замените молочного жира, да, mm -hmm. калак. Вот он универсальный, он подходит на все, мы его в основном продаем. А стоимость какая его будет? Порядка 78 рублей. Раз мы уже. не совсем работаем с жиркомбинатами страны. Mm -hmm. И у вас 100%. наверняка многие покупают? У нас практически все молокозаводы покупают. Мы вам будем выписывать социальные накладные, допустим, на эту фирму там будет написано маска сливочная, там столько-то килограмм, такая-то цена все. Насколько ну, можно... можно залететь, в общем-то, Ну схемой. да, да, да. Не, не, Роспотребнадзор еще кто-то вот это проверяет, что там завозится и так далее. Ну, давно я их не видел. Лет, наверное, я тут работаю 11 лет уже и их ни разу не видел. Мы торгуем как в продукции, она а сектор...